Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания. Будет ли встреча в ближайшее время? И подсказка для... Ну, подсказка, короче, в общем плане. Поэтому первое, второе, третье, четвертое выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот сегодня будет у нас такой интересный расклад. Давайте, будет ли встреча в ближайшее время? Ну, загадывайте. Ну, загадывайте, пожалуйста, время тогда сами. Если просто... Можно просто в ближайшее, но тогда неизвестно, да? Поэтому... И обязательно, конечно, будет подсказка, но в плане просто подсказки, то есть... Не для того, чтобы встретить, не для того, чтобы провести, а просто будем как-то смотреть некоторую общую информацию для всех. Я думаю, здесь так. Если там что-то для того, чтобы что-то сделать, то есть я озвучу в этом, в, в этом контексте, если будет подсказка. Если просто «А зачем она тебе эта встреча нужна? Ты подумай!», то также буду озвучивать. Поэтому подсказки такое, просто подсказочка. Я надеюсь, вы мне все поняли. Поэтому спасибо вам, жаль, что на эфирах часто не бываете, но радуетесь каждый раз. Это очень-очень приятно, читать такие сообщения и на стримах, тем более. Два года, два года, прикинь, со мной, чувак, два года. Ой, как много. Ой, кто больше, да? Спасибо вам большое. Это правда, это очень здорово, это очень приятно. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Поэтому давайте. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант. Будет ли встреча в ближайшее время? И подсказка. Будет ли встреча у вас в ближайшее время? Многообещающе. Очень интересно. Вообще непонятно. Знаешь, солнце всем одаренно, пятерка четверок пентаклей. Это как? Это как? Это как? Так, давайте подсказку сразу. подсказка если будет встреча то знаете чем вы будете там заниматься на этой встрече то есть вам нужно какой-то либо план либо определенная последовательность действий того чем вы будете заниматься на этой встрече. Ну, допустим, ходить в кино, да, либо э, собеседование, да, вот будет ли встреча по собеседованию, а вдруг кто-то загадывает. Мало ли. То есть, э, знаете, на какие вопросы вы будете, допустим, отвечать. То есть, знаете, некоторую последовательность действий, которые, в принципе, у вас будут на этой встрече. То есть, предполагайте, имейте заранее некий план, вот, который надо сделать, чтобы не теряться, чтобы прошла, в принципе, на ура. Поэтому, э, а будет ли встреча в ближайшее время, а вот здесь вот я немножечко бы сказала, по может быть вопрос, потому что здесь может быть некий срыв планов, я не исключаю такой момент, но больше за то, что встреча все-таки состоится, как-никак, как-никак, как-никакая, поэтому вот, я бы сказала здесь больше так. Да, я бы сказала больше все равно, что встреча состоится. Даже если кто-то очень сильно кого-то боится, либо что-то боится именно как будто будет на встрече. Но мало ли кто-то правда как-то стесняется, боится, переживает насчет этой встречи. Будет ли? Будет. Здесь бы я бы сказала «больше будет». А если ты боишься этой встречи, то тем более, <смех> вот знаешь, поэтому вот здесь я бы сказала больше. Так, я думаю, расклад будет меньше, ну по времени. Что-то я быстро просто рассмотрелась. Ну, давайте еще какие-нибудь подсказки, ну мало. Ли. На этой встрече может немножечко казаться немножечко иначе. Ну, то есть, если, допустим... Ну, сейчас. Нет, не. рано или поздно все равно состоится. Возможно, здесь у кого-то будет по срокам немножко шатковалка, поэтому да, встреча здесь может состояться. В любом случае, я бы даже сказала немножечко вот в таком каком-то неком контексте. Но для встречи, конечно же, вам что-то надо сделать, чтобы эта встреча состоялась. там Отстаивать какие-то, не знаю, своего человека, отстаивать свое мнение, прилагать усилия. То есть здесь, соответственно, и желательно, и рекомендовано что-то делать, то есть просто так здесь не был, как и никакая встреча не упадет. Возможно, не знаю, назначить встречу вам надо с этим человеком переписываться. Просто так, пожалуйста, вот здесь это не к этому варианту. Поэтому надо здесь приложить какие-то усилия для того, чтобы эта встреча состоялась. Если этого не делать, то вот, дорогие мои, правда, это, наверное, не ваш вариант, либо здесь тогда встречи просто тупо не будет. Поэтому вот здесь некоторое главное условие для этого надо что-то сделать. Просто так встретимся ли мы через время, да? Не могу сказать. Если через время встретимся ли мы просто так, возможно, но с течением большого тогда количества времени и больших некоторых усилий со сторон двоих. Поэтому, дорогие мои, правда, вот здесь, если вы делаете, соответственно, договариваетесь, разговаривайте с этим человеком о встрече, то да. Если еще боитесь, то тем более будет. Но если ничего не делаете просто на будущее, то я бы сказала, здесь это не тот вариант, где встреча в любом случае прогнозируется. Здесь нужно по тройке Пентакли. Ее, я бы сказала, в некотором плане даже заслужить и отстоять по девятке жезлов. Поэтому, дорогие мои, вот здесь как-то так. Если отстаиваем, то, соответственно, эм, думаем на этой встрече, чем вы будете заниматься, либо само время время Если новая встреча, то, пожалуйста, заведите человека туда, где интересно, там где, познава там, где познавательно, либо там, где может несколько быть каких-то, допустим, кино, ресторан. Кино. Вот несколько каких-то условий, где люди могут какие-то вещи делать. Возможно, они знаю, в поулинг сходить, а потом уже куда-то еще. Поэтому здесь времяпрепровождения надо задумать, о чем будет оно, чтобы оно не прошло а, без толку. Поэтому вот здесь я бы сказала вот такая некоторая подсказка. Ну, соответственно, если что, я сказала, что здесь надо все-таки какие-то некие условия соблюдать, чтобы она была на пустом месте здесь к сожалению либо к счастью здесь ничего не будет. и если правда вы с человеком не общаетесь то я бы сказала что здесь не будет общения и не будет встречи если в таком контексте а если вы общаетесь с человеком то есть встреча очень вероятно поэтому дорогие мои вот здесь больше как-то так Ну, на этой встрече, кстати, ну, ладно, увидала немножко. Э, на этой встрече здесь не будет... Э, человек будет немножечко по-другому либо себя вести, либо немножко иначе, чем вы думали. Вот. Мужчина здесь. Если мужчина, то мужчина, загадывай. Немножко иначе будет себя вести. Не так, как обычно, нестандартно. Возможно, как-то иллюзорно для вас. Вот еще чего. Ну, видала так крайне глаза. Всем привет-привет. А, поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте второй вариант. Здравствуйте. Будет ли встреча в ближайшее время и подсказка. Будет ли встреча в ближайшее время, будет ли встреча. И давайте подсказку. Подсказка сразу вылетела сама. То... А, ух. Сейчас посмотрим. Давайте, колесо это, конечно, ясно, но давай какую-то общую тенденцию смотреть. Турбойка мечей. Столько будет ли встреча. Также могла бы сказать, что да, но немножко с другим подтекстом. Подсказка: надо заинтересовывать человека, надо разговаривать с ним, разговаривать о будущем, о ваших отношениях, о нем, послушай его, если это надо. Здесь именно вас не то, что предостерегает, вам подсказывает, что стоит как-то надо заинтересовать человека, либо заинтересоваться самой им. Чтобы заинтересовать его в ответ. Поэтому, дорогие мои, вот здесь обратите внимание на ваше общение на этой встрече с этим человеком. Кого, кто, кого будет там, начальник, какого не загадали. Либо просто, может, резюме куда-то -куда, куда пойдете подавать. Без разницы. Но продумывание диалогов и общений, как оно будет происходить, а возможно, просто по послушать либо как-то покритиковать, но при этом помягче, э -э, поэтому как-то вот здесь я бы сказала больше так. Возможно, заинтересовать своим мозгом, а не только, чем вас одарила мать природа. А если мать природа одарила мозгами, то это тот вариант, вы попали прямо в точку. Поэтому, дорогие мои, здесь обратите внимание на общение, разговор, возможно, также на договор о встрече, то есть договаривайтесь, то есть не так я буду давай какого-то 16-15, а там как пойдет. То есть надо здесь конкретно договариваться, какое время и тому подобное, чтобы знать заранее. Также я могла бы сказать и такую подсказку, чтобы все происходило было своевременно. Поэтому, дорогие мои, вот время, диалоги это важно в этом варианте, даже до. Даже то этой встрече тоже важно. Возможно, надо наладить общение и диалоги, чтобы эта встреча состоялась. Также я могла бы сказать. То есть здесь вот такая интересная подсказка. Давайте дальше. Спасибо. Э -э, Наш колесо, двойка мечей, шестерка, семерка, восьмерка. Да, встреча здесь очень вероятна, но дело в том, что... Также по практически такое же похожее условие, что у первого варианта. Ну, <смех> ну что, люди должны контактировать. Очень, ну... да, при этом не отгораживаясь друг от друга. Это также обязательно условие по этому варианту. Да. Если никаких... А, прям копия -то же, такой же ситуации, но здесь более тесное общение. Более тесное должно быть общение, чтобы люди встретились. Это некоторые условия. Возможно, люди просто так с другими людьми здесь не встречаются, поэтому тоже могла бы сказать. То есть, возможно, людям просто некогда. Поэтому, дорогие мои, если, в принципе, по существу между вами ничего нет, то, в принципе, и ничего и не будет. Тут тоже не надо питаться иллюзиями, если такие у вас присутствуют по поводу этого человека. Но если такой вариант развития событий, как «мы встретимся» или «нет», то есть мы не разговариваем, но «я хочу», и поэтому я задаю вопрос, встретимся, удастся ли что-то. Вот здесь, если вы не имеете плотного общения и плотного контакта, то здесь навряд ли. Это очень бы хотела сказать. То есть, если вы не поддерживаете друг другу, навряд ли будет у вас а, в ближайшее время встреча. Если здесь плотничком, в принципе, происходит общение, взаимосвязь, э Встречание, свидание, то да, в ближайшее время встреча здесь может даже состояться. То есть я бы сказала больше вот такой плотничком. Плотничком вариант такой. Так, кто здесь обманывает, либо кто-то здесь по семьям? Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Что здесь через это? Если здесь есть, присутствует обман, у кого-то семьи? Здесь встреча может, если кто-то здесь есть обманы семьи и кто-то здесь кого-то, ну мало ли. Ну мало ли у кого-то семья и кто-то обманывает. Ну допустим, либо кто-то на, на несколько фронтов играет. Встреча может состояться, но вот смотрите, вот здесь у вас либо со второго раза встреча состоится, либо через раз. Возможно, просто не удастся. И она потом уже состоится. Вот здесь через раз может состояться. Угу. Еще внезапно, ну, То есть у кого-то встреча, если не состоится, то второй раз вы встретите человека внезапно. И вот почему. Раскатала загадку сфинкс. с Поэтому, дорогие мои, если у кого-то правда, у кого-то, где присутствуют обманы, где присутствуют какие-то вещи, которые непонятные, возможно, кто-то кого-то обхитривает, тут люди могут встретиться, но дело в том, что не с первого раза, а со второго, и при этом в резко. При этом даже вот, оп, увидели человека, все. Вот. Поэтому, дорогие мои, вот если тут обманы, если у кого-то семьи. Если так, то вплотни, плотничком работаем, общаемся. Да, я бы сказала, здесь будет встреча. Возможно, даже раньше, чем вы думали. Угу. Но со временем я уже не буду так торопиться, но такая вероятность все равно есть. Что раньше времени, ну или придется все-таки подождать того, того случая, когда оно будет. Моевой королевы. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Поэтому, давайте, спасибо вам. Помним про подсказки, помним. Помним, ждем. Но если какие-то такие вещи есть, то... Ну, просто увидали такие. Это такой, знаешь, вариант про простенький такой, я бы сказала. Ну, в плане расклада простенький, один вопросик. И маленькие такие подсказочки. Ну, кому выпало, тому выпало уж. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на третий вариант? Будет ли встреча в ближайшее время? И подсказка. Будет ли встреча в ближайшее время? Мои камелоты и рыцари. И подсказка. Так. А вдруг это рыцарь-камелот любимый фильм? Который с Ричардом Кир. Ну что... Будет ли встреча? Разговор точно. Да, но если человек, соответственно, будет проявлять активность. Если один из претендентов будет проявлять активность и будет тянуть одеяло на себя, то встреча возможна. Даже, возможно, некоторое провокаторство. И типа провокатор... Кто-то, возможно, выступит провокатором на этой встрече. Встреча состоится, вот знаешь. Очень попахивает такими вещами. Следите за тем, чтобы у вас дома все было хорошо. Дома с финансами, либо с тем местом, куда вы будете именно где встречаться. В чем-то надо удостовериться вам. Не забудьте, пожалуйста. Здесь я бы сказала в этом плане. То есть здесь подсказка такая. Удостоверьтесь, все, что было, было прилежно, было хорошо. Не знаю, если вы готовите дом и предлагаете мужчине прийти к тебе, то не знаю, просто не забудь прийти. Скатерть, которая! Что-то что-то просто про про это скатерть. Что-то что-то. Что Хотела скатерть, сказал, головой просто. А ну да, ну да. Ну, дорогие, ну вы поняли, правда, скатерть думала. А я потом просто ему думала: а, это ж другой! ой ой, ой. Ладно, пошутили, и харам. Поэтому, дорогие мои, но тоже заранее как-то договаривайтесь об этом, пожалуйста. Здесь так же, как у второго варианта, пожалуйста, договариваться надо. Но здесь надо с чем-то удостовериться, либо где вы будете встречаться, либо место. Подумайте над тем, именно где будете. Не что вы будете делать, а где вы будете. Что делать, это не про этот вариант. То есть надо тут как-то удостовериться, успокоиться по этому плану. Могу предположить, что здесь люди либо нервные, либо люди, которые, как сказать-то, на эмоциях, либо такие вот. Есть такая подсказка интересная. Поэтому вот, встреча может состояться, но по инициативе одного из человека точно. Uh, да, ну, возможно, здесь какую-то стратегию для лю люди друг для друга выберут, и кто-то кого-то выведет на... Типа, слыша, давай сейчас по скайпу Мы пообщаемся, а потом в личку, а потом я тебя приеду, да. Uh, возможно, кто-то выведет человека на какие-то благие вести, а потом от человека захочет немножко больше. Тоже здесь можно так сказать. Поэтому да, я бы сказала, здесь встреча состоится, разговор точно. Встреча – да, но инициатива нужна, либо приложение также сил. Возможно, надо причина, чтобы это все состоялось. Первопричина такая интересная вещь. Поэтому договаривайтесь, пожалуйста, человеку, чтобы было всем комфортно, удобно и тому подобное. О комфорте. То есть очень сильно подумайте о комфорте. Возможно, комфорт очень влияет на вас и на ваши чувства, либо на чувства того человека, кого вы загадали. Вот здесь такая подсказка мини. Мини-подсказка даю. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы сказала, да, но по инициативе одного из человека. Угу. Угу. угу, угу да. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то суть. Ну, прям все так, прям шикарненько. прям хорошенько. Хорошенький такой вариантик. Ну, также договаривайтесь, но вам надо успокоиться либо удостовериться в каком-либо факте. Возможно, просто не спешить на этой встрече, то есть не спешить ни на эту встречу, не спешить в самой встрече куда-либо что-то сделать там грандиозно. То есть не торопитесь, не торопитесь, всему свою меру, знайте, пожалуйста, об Удостоверьтесь, что все дома нормально, что ни у кого ничего не кипит, не горит, и э, идите со спокойной душой. Я бы сказала даже так, если в плане там встречи, вот. удостоверьтесь, что у вас все выключено. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас четвертый вариант. Четвертый. Будет ли встреча в ближайшее время и подсказка. Будет ли встреча в ближайшее время и подсказка. Вкусненько. Вкусненько. Кушать, кушать, кушать. Ну давайте посмотрим. Всем одаренные. Так. У нас что, везде, что ли, все? У всех все будет. Что за подсказка? Наоборот или как? дай Ну, давайте не переувеличивать. Вот без преувеличений, пожалуйста. Не перебздите. Если у кого-то какой-то такой момент. Ладно, будет для встречи. затянется либо перенесется здесь может такое происходить но я не исключаю все равно возможно здесь встреча но либо как-то затянется либо как-то перехочется такое вероятность очень даже большая кому-то даже вот знаешь хотела хотела и потом ой, я а уже я больше не хочу была у меня такая знакомая, которая всегда ходила на свидание только в день в день. Она не могла заранее подумать, потому что она потом боялась. Вот то же самое, дорогие мои. Тут тоже может человек как-то передумывать во время того. Договорились и все уже, а потом уже не хочу, да, ну, и... Здесь вы можете как-то подрастроиться по этому поводу. Не преувеличивайте, поэтому, поэтому я сказала, не преувеличивайте. Не преувеличивайте значимость каких-то важных глобальных событий в негативном плане. Не расстраивайтесь, не злитесь. А зачем оно вам надо? Вы ж, вы, если здесь падают люди в эмоции, так они упали и надолго. Размейте голову интересными новыми вещами, дабы как-то отвлечься. Поэтому вот, Да выполнить свои маленькие какие-то желания. Может быть, э, перейдите к делу, либо перейдите к тому, чего вас очень сильно м, тянет. Я не говорю, что это человек, я говорю, что это дело, либо работа, либо хобби, либо занятость какая. Поэтому, дорогие мои, либо отложится, либо перейдет. Ну, стр... Я не исключаю возможность встречи, но даже если встреча состоится, то может как-то пройти просто не на ура. Поэтому, дорогие мои, следим за тем, что мы тут рассказываем, говорим, следим за собой. Вот здесь надо слежка за собой, за своими амбициями, за своими желаниями. Также в отношении этого человека проследите, пожалуйста. Контролируйте, пожалуйста, ситуацию особо себя. Вы самый сложный механизм. Поэтому, пожалуйста. Поэтому здесь так вот может проиграться. Вы сможете, ну, все вы сможете дать, отдать, получить, но только в свое время, дорогие мои. Все время зернышко, если вы посадите его, оно когда-нибудь точно созреет. Поэтому вот здесь надо как-то помнить, что у вас все получится в любом деле, которым вы тут бы не загадали про любой встрече. Но дело в том, что надо чему-то дать дозреть и созреть. И подождать. И, соответственно, что-то делать также. Не забываем что-то делать для того, чтобы что-то было. Из пустого у нас места ничего порой не происходит. Поэтому, дорогие, я бы сказала, больше какой-то такой вариант. Немножечко с примесью негативненького. Но есть какой-то некий урок поучения. Поэтому кому надо, кому не надо. Соответственно, дорогие мои. Но вероятность я не исключаю, но я бы сказал больше нет, чем да. И вот к чему. Поэтому как так? М -м -м да. мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте уведомления, дабы не пропустить следующие новые классные видео. И онлайн гадания. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Если хотите знать о картах немножечко больше, подписывайтесь на Boosty. И желаю вам еще раз всего самого наилучшего. И пока-пока!